Всем привет, друзья! Выставила я вчера видео вечер, И что в итоге? Люди... Вы с ума посходили или как? Я это видео выставила, чтобы посмеяться. Я люблю посмеяться, понимаете? А вы говорите, ой, да ты дядю там засрала, хайп, ты кто-то словил, там что-то... Я не засирала никого... То, что помидорку тебе жалко, да не жалко мне помидор. Факт в том, что я когда а, нарезала помидоры, это все у меня шло на рецепт. Там громулька, все по громульке у меня, понимаете? А, пельмени, жалко. Да не жалко мне пельмени. Господи, я ему да прилагала. Почему в кастрюлю лезьте? Я ему это сказала вчера на видео. Потом сказала, когда он уходил. Я говорю, я предлагала ему. А вы здесь, о, да ты такая секая. Да Господи, я ему после этого полтора ведра помидор отправила. Полтора ведра сигарет купила. А вы мне говорите, что я такая жадная. И я это видео скинула, чтобы посмеяться, друзья. Посмеяться. Ну смешно же это видео было. Смешное. Я люблю посмеяться. Я человек такой, жизнерадостный. Не, не люблю я грустить, ненавижу я вот это вечно ходить там, уткнувшись и думать про этот коронавирус, как мы жить будем, что мы будем делать про эти болезни. Нафига. Жизнь не так коротка, надо веселиться, радоваться жизни. Любому моменту из жизни это же весело. Посмотреть, посмеяться, над собой посмеяться. Надо уметь. А тут такие негатив написали, вот это да что там, лайков, лайков. Я не знаю, мне вообще кажется, эти люди, которые пишут вот это, да, хейтеры, не хейтеры, может быть, вы сами такие же, может, вы любите с кастрюлей хавают, когда у вас, вас из-под носа вот это все выносят. Не знаю, но мне не нравится. Я живу так, как есть. Это мои правила, это моя жизнь. Вот. А по-чужому чему-то я петь не буду. Вы, может быть, вы и сами этого не любите, а здесь такое, «Господи, помидорку я пожалела, пельмешку пожалела». Я ничего не пожалела, друзья. Просто надо по-человечески сесть и покушать. Вот Дима взял, чего же он ему не предложил. Дима у меня уставший, он у меня туда-сюда возится. Что у меня, ребенок должен что ли ухаживать? Я для этого есть. Я как всегда, я всегда предлагаю за стол сажаю, не надо мне вот так говорить. я я Писать, то есть. Есть люди, которые меня поддержали, посмеялись вместе со мной. Но смешно же было, Господи, Господи, Господи, что-то не нравится. Да, я понимаю, вы имеете лично свое право высказаться, там написать. Это ради бога, пишите. Ради Бога, мне не жалко нисколько. Мне даже интересно, какие, какое мнение. Но ну, то, что я в ответку вам все равно скажу это. Зачем я не скажу? Для меня это плюс, я видос скину. Значит, у нас есть обсуждение с, прям, прямо со мной. Я могу ответить на, на все ваши вопросы, интересующиеся. Кому-то неприятно было смотреть, но ну, я не знаю, что там неприятного. То, что он стоит, хавает, там стоит и на камеру смеется. Ну ничего здесь такого. Посмеяться надо уметь, друзья. Я картошку грею. Прибралась все с утра. Даринку усыпила. Время 10. Я еще не завтракала. Вот моя картошечка. На сковородку погрею. Чай сладенький сделаю. Капусточку поем. Яйца не принесла. Надо суп поставить варить. И резинки доделать. Так что, друзья, учитесь радоваться жизни. И не надо там э, говорить, что я жадная не жадная. Хотите, мне это все равно. Может и жадная. Факт в том, что давайте я вот к вам приду, и вот то, что вы делаете, я из-под носа это утащу. Я, я просто у меня в шоке. Я, конечно, не снимала, как я ему помидоры давала. Надо было заснять и вам показать, какая я жадная тетя. Пошла я пообедаю. Позавтракаю. Ан, друзья? Все, ставим лайки, не обижаемся. Кому-то что-то мне нравится, пишите. Кому-то что-то нравится, двойне пишите. Вместе посмеемся. Я люблю посмеяться. У меня мама даже говорила, Тебе вечно говорят посмеяться над чужим горем. Над собой я тоже смеюсь. Ничего страшного здесь в этом нет. Надо уметь посмеяться. И над собой. А над чужими-то еще вдвойне посмеяться люблю. Ладно, все. Все, всем пока-пока. И скажите, о, какую же щу она плетет. Да не щуша, это жизнь, друзья. Все. Все-все-все. Всем пока. Вот мой сегодняшний завтрак еще капусточку вот этот хлеб я специально хочу снять бездрожжевой мамин любимый я его тоже люблю он очень очень вкусный очень у меня и дети его едят так что вот покупайте его он очень вкусный два кусочка пойду пойду теле включу потом резиночки сделаю и супец сварю успею успею я быстро я порсенку кстати знаете как хожу а, в садик 730 отвожу а, затем сразу бегу домой набираю горячую воду порсенку разбавить а, бегу порсенку слава богу а, день... Пацаны у меня к 9 часам уходят. Ну, то есть Дима к 8, а Давид у меня к 9. А, к тому вчера вообще за 15 минут я справилась. Давид смеется, он Ты что так быстро? Я говорю, я бегом бежала там, чтобы тебя в школу отправить. А он еще 15 минут посидел, потом только пошел. А в 3 часа в 3 10 3 30 бывает если светло на улице я иду по а затем в 5 часов я забираю девчонок все и там остается у нас 4 5 часов и спать баю баюшки пою всем пока кушать хочу ужас что? что дела? садись сюда я тебе сейчас в прикольном видео покажу какой сейчас я видео нашла и специально тебя вызвала. у меня это, сейчас покажу, подожди, да, Валерий, не мешай. Покажу сейчас видео тебе, да, где? У меня играем, Так убирай ты её. Это Игорь, да, у него? Ага. Шкода, корова. Си заиграй. Давай. Ну и? тут. Мамка тут. Мамка тут. Вкладок-то открыто. Что не написано это, да? А -а -а. Сейчас прикол покажу. Смотрите, Там что. Я, наверное, пьяный. Да нет, трезвый. <связываю> звук сделай, звук сделай. Сняла. <связываю> Нифига. Интеллигенты, сказки. Ох, красная. а, блядь. А что я у тебя помнишь? Это... Я, я, хрен. Хрен? как камеру-то я забыла выключить а -а -а. и считать Не делается... Не Потише шум. сделай. Ладно, выключи, не надо. А я, а Сейчас я тебе покажу самое интересное. Куда исчез? Нет, нет, это не то я сделал, это не то. Подожди. А я думал, куда я еще стоял, стоял, нет у меня. Да, да, да. Сейчас, сейчас прикол Смотри, смотри. А, да, да, да. Смотри, заводы. что будет. Смотри. смотри. А, помидоры я кушал, да? Ага. Помидоры, да? Только помидоры? Пельмешку попробовала, А Да, вот пельмешки сейчас. Вон пельмешка с помидоркой. Посоли, а что ты не посоли. спросил? Я тебе а в тарелку положу. Нет, там она торчала просто. Я вижу ее. Ага. Она торчала прямо с ага. кастрюли, да? На этой, на стенке. И сказала, бери, бери меня, съешь, да? Ну я солил прямо, охуярил. А я сейчас поел желтые, что-то они крепкие какие помидоры. У меня-то? Ну сейчас ел, скрошил. Очень вкусные. Крошил. Вот так меньше крошить. А он сейчас самый интересное. Сейчас еще желтые, наверное. Помнишь ведь все, да? Как не помню, все знаю. я пьяный, что ли, трезвый? Пьяный, нет. Это клезвью. помидоры, когда делали. Да. Они, смотри, стихую, как фигаришь ты. Да. Как работаешь, видишь? Че? Какой ты работят. Там, да. да, молодец. Хуя, да. она капает? Ааа, вот. А, -а, -а. О, смотри. Смотри, опять помидорку. Как это ты так глотаешь? А я солю всегда, да, я? И сейчас так же, я помню, Нифига! Съел. Нифига ты глотунеста! Да и сейчас так же. И сейчас смотри, смотри, смотри, что я что меня, что Я одну, знаю, взял, вторую я не брал, не помню. А почему же ты твои глаза сделал? Там харя-то. Меньше, меньше крыши. А я камеру ты знаешь, выключенная, смотри, видишь на нее. Ты я не знал, что включил. Мал, ну, там же лампочка-то горела. Я же видел. Да ладно. -а -а. Да, сбоку там горит красная такая видника. Да, да, есть такая. Я знаю. Я не же видел. сбоку, а сверху. Сбоку. Ну и там видно, что горит лампочка. -то. Видно было? Конечно. Да. О, я, я думал, о, меньше крашить. Я еще себя должен сесть. Я три штуки сел таких. Ты уже лопанул, ты там уже там этот пьешь. Смеешься, стоишь, смотри, кайфуешь. Аля красная. Посолил. О. Я увидел три помидорки-то охуенно. Желтую, желтую, видишь? Ага. И помидор прям, ай, помидор, говорю. И пельмешка прям с кастрюли. Я детей ругаю, а ты у Там меня. Там одна вот так на боку, она когда-то глозила, ага. она прилипла к стенке. А потом зачем туда капаешь-то в кастрюльку так? Капал я, на к стенке была, прилипшая. Да? Вот я ее и взял. Я бы тебе положила бы да, и не, не понял. Тебе... Я ну... смотрю на прилибок к стене. А -а -а. Я ее взял. Мешает, добавал. да, там. А хули, в рот она попробовала. Анекдот ты. Что, ходил сильно на то Где ты, -а -а. блядь, ебам болгаркой пилой, ногу. Чё? А чем-то надо. Чем обработать ее? Как ногу? -то? Сильно что Ну не так сильно, но что-то, блядь, болит больно. По... Болгаркаркой болгарка, пила. Но. И ничего Что интересно, штаны не порвались, а здесь вон вас хуярил. <г tryna flash noise> Или... у Ууу, ты как вену-то себе не фиганул. Я сам удивился.